как открыть свой бизнес и как начать инвестировать. Неважно, сколько вам лет. Я читал историю, смотрел фильм, что в 16 лет можно реализоваться именно там, не знаю, когда угодно, но в принципе в фильме было показано, что он герой тем самым. После школы приходил и вечером занимался бизнесом говоря, строил компанию. Поэтому для начала бизнеса попробуйте построить компанию. Если вы реально сможете, как это сделать, я расскажу в следующем ролике, но если вкратце, вам необходима команда для начала. Потом, возможно, распадется некоторую, заберут часть доли вашей компании, или же не будут брать Часть доли вашей компании кто вот знает, поэтому для необходимости вам необходимо а, доверять вашей команде. Тогда стоите вашу команду, тем самым вы уже открываете бизнес. Можно открыть бизнес, связанный с портами. Разный бизнес, там связанный с интернетом, музыкальный. И т.п. Выберите свою одну тему. Можно сразу несколько. И напишите в комментариях. И напишите в комментариях, какую я бы выбрал бы тему. Было бы очень интересно бы узнать. Вот, сейчас находимся мы себе. Для того, чтобы реализоваться в бизнесе в селе очень тяжело. Потому что конкуренция такая себе, а если в городе, то конкуренция выше, потому что в городе строят свои квартиры, штабы своими руками, между прочим. Да, им 70 лет, но не принципе уже имеют бизнес. Если видите, еще раньше, моложе, то вам понадобится, наверное, молодым что-то заниматься, молодым именно, а именно криптовалютам и ты ДНТП. Вот я про это. А если прям хотите, как в кино, то вам понадобится реально много времени, много усилий и уверенности. Для этого пишите в комментариях, когда вы начали свой бизнес, а потом уже пройдет год, и расскажите ваши изменения. Если они маленькие, то плохо. Если у вас уже бизнес 5 лет, то как был первый бизнес? Если первый бизнес зашел, то остальные три года, 4-5, должны идти еще лучше. Если первый бизнес зашел, ну, просто бизнес зашел, год идет хорошо, блин. То значит остальные 3 года, 4-5, вот идти еще лучше. А дальше бизнесу или конец? или придется уходить куда-то в другой бизнес, или думать, что-то там думать, ну Но, в принципе, есть планы, и такая стратегия поможет вам. Всем удачи, всем пока!